Всем привет, меня зовут Елена Дебеджи, я психолог-консультант. Этот блог будет про психологию, детей и развитие. Я уверена, видео в моем блоге будут полезны для детей и их родителей, а также для педагогов и психологов. Конечно, любой блог рождается, если есть у человека вдохновение. У меня вдохновение дал мой близкий родной человек. Это моя мама, я ей очень благодарна. Поэтому это первое видео я хочу, чтобы было посвящено ей. У нее сегодня день рождения, и я ее очень хочу с этим праздником поздравить. Лишь с годами, мама, понимаю, сколько ты вложила сил труда, чтобы взрастить и на ноги поставить, в сердце заранить зерно добра. Мамочка, за все тебе спасибо, за уроки ласка и любовь. Будь здоровой, искренне счастливой, пусть мечты сбываются и снов. С днем рождения, мама, поздравляю! Пусть еще немало долгих лет! Ангел твой хранитель освещает, а Господь хранит тебя от бед. Пусть твое сердечко громче бьется, лишь от гордости за внуков и детей. Пусть тебе все в жизни удается, благодарны мы за все тебе. Спасибо, мама, за вдохновение. Подписывайтесь на мой канал. Я Уверена, он будет полезен. И до новых встреч!